приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского, и сегодня будет у нас необычное видео дело в том что мне прислали 5 купальников и 3 комплекта белья с сайта aliexpress и как показывает практика заказывая с aliexpress у нас нет возможности померить, пощупать посмотреть качество поэтому зачастую возникают сомнения стоит ли заказывать или нет что привлекает обычно цена на aliexpress примерно в 2-3 раза ниже чем цена в магазине это конечно приятно но может быть неприятный момент когда мы получили например купальник и уже начался пляжный сезон а купальник по размеру не подходит предупреждаю вас что это видео не проплаченное чисто бартер мне прислали купальники я про них рассказываю итак что хочу сказать по качеству все понравилось в принципе нет претензий вообще потому что отличная строчка все прекрасно сделано интересные лекалы итак первый комплект это купальник раздельный красного цвета трикотажная ткань в рубчик трусы танго лифчик на застежке металлической лямки регулируются а спереди вставлена металлическая конструкция которая держит форму лифчика швы идеальные строчка вся отличная нету каких-то ниток висящих которые нужно будет отрезать в общем-то качество отличное ну что я побежала в бассейн второй купальник яркого сочного летнего цвета оранжевый с желтым лиф в виде топа с регулируемыми лямками ткань трикотаж рубчиком и трусики с завышенной талией очень смотрится эффектно и этот купальник идеально подошел моей дочке ну что искупаемся третий купальник такого приятного нежного цвета розовый с голубым вверх топ с клепками идеально все отстрочено оригинальный маленький узелочек то есть такой игривый хорошенький топик а низ мне особенно понравился потому что эти трусики с регулируемыми лямочками по бокам и отлично сидят то есть они в меру и попку прикрывают и в то же время достаточно места для загара ох и жара пора освежиться А четвертый купальник уже сплошной ярко-оранжевый сочный очень необычный особенно вид сзади потому что здесь идет шнуровка которая позволяет регулировать длину лямочек и при этом придает такую изюминку вид сзади но что хочу сказать по поводу этого купальника мне он не подошел как бы мою фигуру он не, как бы не подчеркнул а наоборот испор испортил сплюснул вверх мне показалось что низкая посадка у трусиков то есть хотелось бы больше вырез чтобы был но тем не менее я решила что все-таки я вам его покажу хотя мне не понравилось ну что примере так купальник номер пять тоже ярко-красный раздельный очень необычная форма чашечки она плотно держится на металлическом основании форма конечно очень красивая регулируются лямочки металлическая застежка а трусики очень откровенные поэтому я себе такой купальник не захотела но он понравился дочке а по размеру не подошел вот тут тоже важный момент всегда смотреть на сайте четко размеры потому что они в основном всегда соответствуют итак посмотрим как это выглядит в деле А сейчас вишенка на торте это комплекты белья комплекты оказались очень откровенными и сексуальными что я даже в общем-то покраснела когда их примеряла показываю вам первый комплект необычного изумрудного цвета я кстати давно мечтала о комплект именно в таком оттенке а на сайте вы можете выбрать разные варианты как купальников так и белья все что вам понравится черный красный синий да любой цвет итак Состав: 95% полиэстер, 5% спандекс. Это размер S. На самом деле мне вот лифчик подошел идеально, а трусики хотелось бы, ну, может быть, даже чуть побольше. Но благо, что здесь э, все тянется, стрейчевое, все очень хорошо садится, и в общем-то качество, конечно, тоже мне понравилось. А Миша-то как понравилось? Ну что, в примерочную? следующий комплект ярко-красного цвета я очень люблю такие невесомые лифчики без косточек без лишних поролонов просто нежное красивое белье которое просто украшает тело трусики необычной формы но в этом комплекте я тоже немножечко ошиблась выписала эску была бы рада M чтобы чуть-чуть ну, было посвободнее все идеально отстрочено лямочки регулируются трусики необычной формы смотрятся они очень интересно кружевая стретчевая тянется хорошо и в общем-то комплектик мне очень понравился ну что я в примерочную И третий комплект, самый нежный, самый просто вот, ну, я не знаю, мне больше всего он понравился. Очень красивый, ажурный, с красивым кружевом. Все отстрочно. Комплект состоит из трех предметов: лифчик с регулируемыми лямками. Трусики и пояс для чулочков. Кстати, без чулочков тоже хорошо смотрится кстати если вас заинтересовали эти комплекты или купальники вы можете зайти на сайт который будет прямо в описании под этим видео и там же найдете промокод Лили 15 и этот промокод даст вам скидку 15% на любой ваш заказ ну что посмотрим в деле